Один человек задал мне вопрос, что бы я сделал, как бы я поступил, если бы знал, что мне осталось жить, ну, может, день, может, час. В принципе, наверное, не шибко большая разница, 24 часа или час, потому что это довольно короткий срок, и за него мало что можно успеть сделать. Знаете, с удивлением для самого себя и на самого себя я довольно быстро ответил на этот вопрос. Такое ощущение, как будто у меня в подсознании где-то лежит ответ. Я сказал, что зная, сколько мне осталось, вот так, совсем мало, я бы, наверное, не стал куражиться, не стал кутить, не стал балдеть, пытаться резко потратить огромное количество денег, то есть как -то там шибко насладиться. Ну, знаете, как некоторые могут представить себе групповуха, наркотики, алкоголь рекой, там, икра ложками и все такое прочее. То есть что такое яркое, все то, что не успел... За прожитые десятилетия успеть попробовать там за час или за сутки реализовать. Таким образом, типа насладиться. Нет, вы знаете, я не сторонник таких вещей. Почему? Потому что э, у меня в голове очень четко прописана поговорка. Не наелся, не налижешься. Есть такая штука. Вот я тоже считаю, что все удовольствия нашей жизни, они, конечно, хорошо, они, конечно, если не шибко вредят здоровью, да? если они нас не убивают. Хотя, к сожалению, получается так, что все удовольствия в этой жизни. Они так или иначе влияют на наше здоровье, на продолжительность самой жизни. Там вкусно кушать, выпивать, там еще что-то, вертепы всякие устраивать. Все это сказывается на продолжительности нашей жизни, как бы то ни было. И мы потом в среднем возрасте, наверное, уже в среднем возрасте, начинаем понимать, что шибко-бурной у нас была молодость. Ну, те, кто могли себе позволить, вы же понимаете, даже излишне много... Да не шибко даже излишне много. Потреблять определенного рода пищу, питание, тоже сказывается на здоровье весьма и весьма ярко. Так вот, я ответил, что на оставшиеся мне час или сутки, в оставшиеся мне час или сутки, я бы сел писать завещание. Да? Это единственное, что, на мой взгляд, имеет значение. Ну вот, Живешь ты и узнаешь, что тебе осталось совсем чуть-чуть. И у тебя есть любимые люди. И ты вроде как не задумывался над тем, как сделать так, чтобы передать им все то, что ты успел заработать, накопить, чтобы, ну раз уж тебе не суждено, продолжить побалдеть, отдать им и дать им таким образом, ну что ли, почувствовать свою любовь, почувствовать свое присутствие, свою заботу. Ну и самому, наверное, как-то будет внутри спокойно и приятно, зная, что люди вокруг тебя не останутся внезапно ни с чем, ну, имеется в виду от тебя, с твоей стороны, но получат то что, то, что ты действительно хотел бы им передать. Ну и под завещанием я подразумеваю также и какие-то прощальные слова, быть может. В них на самом деле нет какой-то особой, особой надобности, потому что тут тоже работает поговорка «не наелся, не налижешься». То есть наговориться или выписать, написать в письме какие-то там супер-супер сокровенные слова для того чтобы человек в последующем о тебе вспоминал будь то мама или будь то любимая женщина или мужчина неважно дети ваши там родственники ну это уже у, у каждого по-своему там свой контингент людей если вы при жизни не сказали этим людям что любите их что скучаете по ним что они вам дороги то может быть, наверное, это и нелюбимые люди, может быть, наверное, не стоит им ничего оставлять и ничего писать. Но если у вас такие есть, моя рекомендация, пока у вас есть время, пока у вас есть возможность, скажите тем, кого любите, что вы их любите. Скажите тем, по ком скучаете, что вы по ним скучаете. Тоскуете. Ну и все такое прочее. Понимаете? То есть, если есть возможность, чтобы потом не пытаться все это дело изложить, на листе бумаги в последний час своей жизни. Вряд ли у кого-то будет такой шанс, но все же. Вот, поэтому я бы посвятил это время на написание завещания. И если есть что, оставить, конечно же. В большинстве своем, к сожалению, в наше время у людей есть только долги. В большинстве своем, вы же понимаете. Вот, в принципе, и все, что я хотел вам сказать. Пишите свои мысли, может быть, свои предложения, свои варианты, что бы вы сделали, если бы узнали, что жить вам осталось час, ну или максимум сутки, к примеру. Что, на мой взгляд, малозначительно. Всего доброго.